Здравствуйте! Я сегодня была на занятии энергетические практики, практики энергетического целительства. Хожу на это занятие регулярно, когда позволяют ну, возможности жизненные обстоятельства, но стараюсь ходить каждый раз. Сегодня было такое предновогоднее чудесное занятие, там были творческие моменты. Ну, вообще, очень все здорово, собралось большое количество присутствующих, волшебство оно присутствует и по мере того как я хожу я вот стараюсь перед новым годом ходить посещать занятия вот эти предновогодние понедельник там на инерсенс и во вторник и такое ощущение поймала, что вот этот день день, как Ирина, Ирина Виктора написала сообщение, что каждый день мы можем сделать самым лучшим в своей жизни. Я посещаю вот эти занятия в центре, и у меня такое ощущение возникло, что этот день длится. Вот я себе встала и сказала, этот день лучше в моей жизни, и это ощущение у меня длится, как будто этот день не проходит. Он длится, и длится, и длится. Ночь сменяет его, но у меня нет этого ощущения, что ночь прошла. Мне кажется, что вот этот счастливый день он длится. И сегодняшнее занятие подтвердило это ощущение. Лена Гладкова задавала в конце вопрос. А у вас есть ощущение счастья? Я могу 150% сказать, что да, оно у меня есть. Это ощущение счастья, потому что я напитываюсь этим счастьем здесь. Это классно, здорово, приходите. Ура! С Новым годом, дорогие! С новым счастьем! Я была в центре на занятия предновогодние. И мы делали такие необычные упражнения с комплекса Цыгун, новые. Наполняли себе энергией, подводили итоги ушедшего года, записывали свои планы на Новый год, друг друга лечили. И так все прошло хорошо, на так мягком, таких мяг, мягких энергиях, таких легких. И на этих энергиях мы мягко втекаем в Новый год, и я вас всех поздравляю. С наступающим Новым Годом! Желаю счастья, здоровья, удачи во всех делах! Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Сегодня было замечательное занятие «Тибетские целительные техники». На нем мы получили много, вот, много эмоций, ощущения вдохновения, ощущения радости. Желаю вам здоровья, крепкого-крепкого, желаю вам счастья, чтобы благополучия, успеха, удача всегда вас сопровождали, чтобы никогда никакие отрицательные эмоции не посещали, чтобы у вас все было хорошо в наступающем году. В общем, здоровья, счастья вам! Ура! Во время нашего сегодняшнего занятия очень удивило меня, что что мы сегодня обсуждали Меркурий Меркурия, и Венеру. Венера, оказывается, отвечает за много таких качеств, которые нужно корректировать. Каждой богине, которая ходит в наш центр. И огромное спасибо Ирине и Елене, что мы получили физические упражнения, и мантры, и мудру. То есть мы получили инструмент, с помощью которого мы сможем помогать себе в жизни, может быть, изменить немножко отношение к жизни. Ну, то есть становиться более прекрасными, более женственными, свои качества улучшать. Спасибо, Спасибо. еще раз Центру Фомальдавы. Сегодня мы были на прекрасном занятии, которое связано с Меркурием и с Венеры. Наши чудные преподаватели Ирина и Веночка очень хорошо провели это занятие. Мне поразило в Меркурии то, что раньше я не знала этой информации, что он связан с кишечником, и с кожей и с нервной системой. Мантра очень помогает, и мудрый тоже. Все было очень интересно и здорово. И Венера тоже мне очень понравилась, потому что она связана с женской энергией. Что если Венеру прорабатывать, божественное, красивое, будет иметь шарм красиво, одеваться это да, тоже очень хорошо. Так что спасибо огромное за всю информацию. Я вам День День День День Сегодня позвала на которые вели Ирина Викторовна и Елена. Мне очень понравилось это занятие, оно просто удивительное, новые, мудрые мандры, Новые знания о планетах Меркурии и Венере. И, знаете, просто вот, вот инсайд для меня в упражнение, для плечевого, в основном, как нижний пояс и плечи, мы так не касаемся, очень глубоко, но здесь очень глубоко, глубокая проработка, и я почувствовала облегчение после занятия. вообще такое огромная направодником центра за организацию энергетически наполненная отдавать было приятно улыбка пришла сама собой такое было приятное ощущение это, это, это проработали марсы мантру приятно было пить и чашу приятно было держать Спасибо. хочу выразить огромную благодарность за потрясающее занятие сегодня сколько инсайтов я сегодня получила сколько знаний Сколько невероятных открытий сделала для себя, когда рассказывали про потрясающую вот эту планету Марс, я как бы узнавала в чем-то узнавала себя, в чем-то узнавала своих знакомых, родных, близких. Ну и, конечно, замечательные мантры и мудрые и все что и потрясающие упражнения, эти асаны. Вот все буду пользоваться. И всем обязательно буду пользоваться, просто обещаю, сама себе это. Вот. Ну, огромная благодарность, огромная благодарность.